Итак, друзья, находимся мы в Панораме. студии панорама. Сегодня нас пригласили на игровое фото. Сделать несколько снимков. Отсняли. И сейчас ждем дальше. Ждем. Какой будет исход, ждем. дорогие друзья? Какой будет исход? Исход? Снимает нас а кто? Валерий Дулов известный о, актер Санкт-Петербурга. Да. Угу. Сергей. А самый известный? Владимир Владимиров. А менее известный Владимир Владимиров? <С> не, да. не, не, не менее. А все вы начинали в одном и том же фильме? Я с Грибоедова. В Грибоедовым тоже Ну, я и раньше был. А в Грибоедове помните? Я с Грибоедовым был чиновником. А я с Грибоедовым, Грибоедов меня лапочкой, Я перед ним сидел щелбана как а, дал а сейчас можно это повторить <с action> нет это было совсем не так это будет это был подзатыльник заканчиваем сегодня у нас какое число друзья 26 августа 2013 года друзья это что-то просто феноменальное. полковник рожден был хватом заключительная серия